Всем привет дорогие друзья, с вами Black Channel, и сегодня будем начинать проходить Battlefield 4. Я не мог просто взять и пропустить эту офигенную игру. Я хотел, конечно, еще начать с Battlefield 1, но там, наверное, будет и там графика такая себе. Я ее просто в детстве проходил еще давно очень. Где-то году, где-то в 11 1-12 Хотя ну, я не думал, что я буду снимать, конечно, в будущем, но вот сейчас снимаю, так что. будем начинать. Кемпач, стартный в кемпач, да. Давай. Ну, на нормале. На нормале, конечно. На харде мы не поката не проходим, это бессмысленно. Игру проходить, которую я никогда в жизни не играл, именно вот эту Battlefield 4 я не играл просто никогда. Надо посмотреть, мой там жесткое что-то будет. Возьмите сейчас что-нибудь себе покушать вкусненькое. Потому что сейчас будет интересное прохождение. И всем желаю приятного просмотра. Все, сейчас загрузка идет, конечно, как в Windows, кстати. Вот это вот черточка, блин. Конечно, странно очень, ну ладно. Это получается у нас что? Дерево растет, это мы в Припяти сейчас находимся, да? Стекло разбитое. вон окно валяется. Все разваливается. Ну, скорее всего, это в игре такое будет место, да? Возможно. Не, ну все равно игра офигенная. Я, я, вот я сразу уже чувствую, что она будет и, прям эпично. Хотя, в принципе, я еще не, не играл. Все, загрузка завершилась. Музычка играет. Надеюсь, авторских прав не будет на нее. Electronic Arts представляет. Ага, понятно. Электрические картинки представляют. Dice Game Dice Game. Понятненько. Батлфилд четвертый. Оу, мэм! Я не могу. Чего? О чем А че, мы тонем, что ли? чем мы делаем под водой, в смысле? Ханава. Возвращайся к нам. Больше не отключайся. Ириска. Круто, Я что, Ириска, что ли? Да я офигенно вожу вообще-то. Кто радио вырубит, а? Вырубите радио, а что-то по умирать под музычку а, не хочется как-то. Не надо так Сейчас, походу, не все, походу уже все. Да все, все че, хана у. ему. Бросайте Давай, полковника генерала. Знаешь, да. Знаешь, каким Двери выбирайся, короче. У да. ст... ну, Стекло треснуло. Ну что, выбирайся. Треволи вертчик. Давай, Стиюс, из стекла стреляй. Рэкер, блядь, Это приказ вообще-то, я сейчас не выполню, меня сейчас тут убьет нафиг. В корню, Слышишь, в основе, и все. все? Ну ладно. Ну если все погибнут, то ладно, не надо. Мы выжили, да? Так, а что мы тут делаем? Мы же вроде в машине тут тонули. А как мы здесь оказались? Мы в машине тонули, а тут уже... В каком-то здании затоплено. А, у радугу осуждаю, осуждаю. Э -э, найди. Обыщий э -э, -э -э, дом. Сейф найти надо? Чего? Окей. Давай, приседай. Что-то найти нам надо, да? Я так понял. Так. Ну реально, мы как у нас заброшенном здании находимся. А, отсюда. Ладно. Так, это что у нас тут? Это школа? Я не понимаю, что парты вроде стоят. Детский садик. Что это Что это вообще? Пик э, коллекцию, Коллекция. А, вот, кстати, вот это вот из заставки место. Это же на заставке дерево тут росло, да? Да-да. Ну это детский садик, походу. Заброшенный. Припяти. Так, куда нам? Сюда? Так, сюда нам. Ух ты, блин! Голуби, чего пугаете меня? Это же ровно не хоррор игра, а тут Басай, уже гол. Ты кто? Черт, возьми рекер, я чуть тебя в лицо не пальнул. Там мне голубь пальнул в лицо, уже. Ты кто Поверьте, такой? Пак! Да привет, это. А. Из-за того, как передача данных пошла на перекосяк, я отправился сюда. Русские, да, спецназ, они то тут, то там. И ты что? Ты сынок. Информация у тебя? Да, да, у меня есть. Черт, Уже светло. Нам нужно добраться до точки эвакуации. Ну да хорошо, зато не ночь. Придется то лампочка. Ага, прикольно. Могильщик главный. Опа! расшатаем ее. А блин. Стулья. Э, в смысле, сейчас, тут сожрут. патроны А ну-ка давай, патрончики. Ч это? Скар. Эш? Скар аш? нормально. Калаш, но с Калаш. Так я же взял. Я взял патроны. Стрелять? Ладно, не стрелять, так не стрелять. Пойду еще с лампочкой поиграюсь. Так не стрелять же в смысле? Стрелять, не стрелять? Вы определитесь, пожалуйста. Вообще лохи какие-то. Где? Там. Где кто? А вот движет. Все, он раненый. Пошел нахрен. Вылез, быстро. слева! А вот белый, бегут, бегут, дебилы. белый. Хедшот. Кто-то еще движется? Вон! Двигут, Движутся! А, нет, это мирный. Ладно, чуть по-мерски да. не убил кого-то там. Бланец, Здорово. Как ты через окно залез? В смысле? На второй этаж. Там что, есть какая-то лестница, что ли? Ну, по лестнице залез, могильща, нормально. Выдвигаемся. Так, побежали. Это по побежали, по я первый. Вне, Пацаны, я первый. Так, что тут? На кого там что то отряд Опа, бегут дебилы. Надо их сразу Аметьех, это и сигнал. Сразу? Ты -то? -то Они нас видят вообще? Все. Больше ты нет сигнал. никаких ну, могильчиков. Не Они у всех могили. Да что так лагает вообще? Ни хрена себе, что вы там делаете? Бежим! Бежим! А, подрывают нас. А, бежим. Бежим! а Фу, Где я? Я убежал, пацаны, все вы, вы справитесь. Куда я? Я уп. я. я походу упал. все это это была.. Ловушка ихняя. Блин, пацаны, спасайте меня, я тут упал. Давайте, спасибо. А ч? А ч? А мы, мы в ловушке. Куда вы слазите, вы мы в ловушке, мы в деревку надо было приносить, куда ты? Все Ну я вроде бы да, но я немножко прострелили так, хорошо. Си четыре, блять. Окей, давайте. Давайте, сейчас рвадт офигенно. Ба-бам! Бабам! Идеально, молодец. Просто закладчик от бога. Офигенно. Блин, как вы давайте нормально. Сделала, так, куда? Сюда надо? А нет, кидай-то идут. Да, сюда. Вроде сделай бы сюда. Все, пошли. Давай, сделай проход, трекер. Придержно, пошли. Все, пошли. А ч прям так все сразу? Ч, мы в джунга в джунгах и. Поищет главный, это жар птица 2.1. Как мы в джунгле оказались? У нормального. Рад вас слышать, Хокинс. Мы приближаемся. Мы пришли. Что это? Дай какая-то бомба, да? Я сканирую все актер. Нукл. Понятно, все. Тартикл визор. Спотс. А вот. Че можно взять? А нет смысла, у меня все есть. Ну окей, давай возьмем еще у него. Да. Так куда-то они туда поехали? Я понял. А что нам делать? Так, вот тут они находятся. Давайте стрелять, пацаны. Они туда уехали. Все, я я их отменил, им хана. Да блин. Станьте-то да нафиг со своими метками, сейчас убьют, блин. Мирай сказал. Вс ⁇ Вс ⁇ мы... А да ч ⁇ голуби атакуют еще? Вс ⁇ вс ⁇ я отметил. Пацаны, вс ⁇ не стреляйте, не стреляйте. Мне просто надо было вас отметить, и вс ⁇ Еумая. Так как ты выжил? то Ну, что ты делаешь? Это вы, а это мы? Это вы, да? Я думал это уже... теперь. Пошел, да? Походу нет. Походу нам никто не поможет, прикиньте, придется самому атаковать а да там их дофига, фига, в смысле? А, ага. да Не тебе. надо, я уже отметил, там -мо, еще убьют нафиг. Прячемся. Что творится? Давайте пулеметчики, ё -мо. Что творится у вас? Да хватит, фигарить! Ну. Я спрятался за колонной, все хорошо. Нифига себе. Пальцем указал, все. Меня нифига фига. Я за колонной спрятался, идите нафиг, все. Чем вы меня убиваете вообще? Сейчас надо перезарядить. Перезаряжайте. Вроде никого нету пока. Фух, все, пошлите дальше, да? Метка дальше идет давай Давайте, пошлите. Выняла, атакуй. атакуйте. Будем. Давайте. Я буду бежать и всех э, определять, где находится кто. в э, firewall. А, нормально. А чём разница была до этого? -мо, вот он. А чё проблемы? Я их отметил. Всё, взрывай. Через э, здание. Всё, давай. Не поможем. Тебе больше никто не поможет. Да вот, бежит, Блин, атакует... Блин, так да кто? Кто меня ж да он бессмертный, что ли? Я его стреляю в него. Да, блин, мне... я не бессмертный, меня сейчас убьют. Атакуй, давай. Такой нормально, бомба. Вижу еще противников, впереди. Да умирай ну, бессмертный, блин. Ребят, бессмертные один. Все, убивали всех. Да всех убили. Так да куда бросай? Ты да что это за фигня, блин? Я выжил. Я думаю, у меня уже все. Режим наблюдателя включился. А, бежим. Гранаты. Что это было? Они гранату меня бросили? Да, они попали на ТВ. Нет! Да я за стеной был, в смысле? О чем прикол? Я не понял. Готовы Да вот они, блин, дай дебилы решение! сидят и убивают меня. Все. Бомба. Да не бомбы откуда вы успели кинуть. Да в со всех сторон. Перезаряжаешь, минутку. Хана мне. Блин. Минутку. Да какой минутку меня уже убили? Все, хороните меня уже минутку, блин. Все, давайте на этом месте опять же. взяли убили блин да вон цель вон все пилы пиловать их убивайте уже они меня сейчас гранаты не закидают беду, беду, беду. бегством Ну ладно, да побежали уже почти на месте. Всем быть да мы троем бежим в смысле тут блин, все уже подохли вон валяются уже все мы тут вообще втроем остались куда бежим я тут уже два раза сдох почти так, чё тут? Дом, окей, бери. Кого кидать? Кидай быстрее! Бежим! Пабам, нафиг! Вот так-то. Уничтожено, Е, уничтожено, Все, мы бежим. Офигенно! Уничтожено просто. Красиво. А, бежим по крыше. Бежим по крыше. Не плевать со со с какой стороны Вы я ухожу. Ёма эту целей. Сделаю. Вот он подарочки, блин. Нет, Мороз дает подарочки вам. <Слышко> блин, как так? Ты ешь подарочки, дал талым? Вас понял, я бегу. Я подарочки вам даю. Подарочки вы держите. А чё вы меня такие, блин, взрываете? Чё я такие, блин, злые? Я им подарки даю. Нате вам, всё. Отстаньте от меня. я зря это сделал, конечно, очень? Вс убил. Убью. Блин, убьют сейчас меня. А, не сюда не докидывали, получается. Да уйдите отсюда, кто? Вс. Кто ж валяет? Офигеть их тут. они живые еще. Пошел нахрен. Да куда ты убежаешь? убегаешь? Тебе все равно хода. Если ты попал на блокчетл, тебе хода будет. Все. Да он спрятался, ты че? Читер, сраный. Ой, награду получил какую-то. Баку Сильвер рыбку какую-то получил, подлец. Все, бежим обратно. Все нормально. Та в смысле патронов нету? Дайте подарочек. Та в смысле не долетел, да? Лови хорошо. Попал, вот, попал, хорошо. Тебе тоже накинуть. Все, хана, надо, надо бежать. У нас просто патронов нету. Все, я не вижу смысла куда, куда идти-то. Я пошел в трубу, пацаны. все, я, я ухожу. Я думаю, что в трубе безопаснее. Я там хотя бы никто не трогал, по крайней мере. Пойду себе патрочки возьму. О, что это? Новое оружие, да? Ой, о, даже с разрисовочкой. Вот это еще лучше. Мне нравится. Кто там шпаляет? Никого нету, пацаны, вы ч? Так кому вы шпаляете? Тут же все чисто. Все хорошо. А вот тут можно было заехать стоять стоять и убегать я сказал нормально все у вас э, защитит все будет хорошо а куда ты бежишь дебил то он опять пуль просадил ему в какие то Да ты живой что ли еще да они, короче, блин. Их много очень просто. Один кого какой-то спрятался, другой, блин, стреляет. Один в меня стреляет, а тот другой сидит и такой смотрит. Я типа отвлекаюсь только до вот этого дебила, а этот стреляет. Да сколько вас там умирать? Я не. Я... Их там... Их... Сколько их там, тараканов уже меньше, в смысле? Китайцы. Офигеть их тут. Так да куда убежали, вы ч ⁇ Цикло. Взяли, убежали, цыкло какие-то. Вставай, давай. Не, все, надо бежать поближе. Я так буду пять лет в них стрелять и не убью. Во, Вот так вот с колонки, например. Вот так, бах, нафиг, бах. Бах, бах. И все, и подохли все. Да ты живой, так как я тебя хедшот прописал? Да он еще гранату меня кидает, ты че, все. С ножа тебя убью сейчас, пазл. Стоять. Все, убили задолбали, серьезно, 5 пять колик тут засела, блин, стреляют. Я мы на заводе теперь что? На заводе, заброшенном. Походу ты весь город заброшенный, серьезно. Так трубу опять, да, или куда? В трубу сто процентов нет. Жаль, не в трубе интереснее было. Поехали до лифте. Да никого тут нету, вы... ты что, серьезно что ли? Лифты ржавый только и все. Мы наверх в этой хреновине поедем. А я надо какой? Ты другую тут хреновиду увидишь или не как? Этого еще с террасой не смотрели. Ш Думаю, я. Покрасил, и чуть-чуть. Тут даже все работает, что тебя не устраивает. А то офигел совсем. главный, радар показывает. Не соседника нравится соседника. ему все, блин. Че такое? Войдите! Ой, блэд да хода нам нет лифт падает все а лифт сломался бежим подав скуляют смысле и бежим о не знаю о блин куда бежать Прибежали. Блин, ну как так-то, а? Куда нам бежать? У нас лифт всё сломался. нам хреначит просто с вертолёта. Куда нам ехать, бежать? Она уже разносит. Блин, Почему по мне? Почему по мне она стреляет? <связывается> Все, я приехал, я не буду больше. Все. можно на следующую серию оставить? Давайте на следующую серию оставим. <связывается> Поищите э, на, на заводе что-то на крыше «Даем, завода. -мо! Бежим! далеко еще по-моему это верхний этаж побежали ладно добежим уже не знаю как там будет дальше что добежим да нормально пацаны бежим бежим все будет хорошо Прикните. да в смысле по мне прям как пригнуться тут вообще завод все весь все разбили просто как туда пробраться в смысле Пацаны, вы ч ⁇ Стой, <Слышко> вертолет, давайте по духу давайте. РПХ, ну почему я должен взять стоём, и увидеть. Стоём, стоём. Последняя попытка, все, больше я, всё, всё, я не буду. Всё, всё тут Бежим! Бежим, да, я посижу Далик пока. По-моему, это верхний этаж. Я посижу. Не, я как-то пацаны бежать не хочу. Ну я уже с ними уже половины хп нет. <пух> <пух> я даже не добежал. Уже таки, они без меня ушли. Ну понятно. Я им не нужен, короче, все. И так и понятно. Они без меня ушли, и все просто. Толкнули меня и убили нахрен. Все, я не вижу смысла больше Перепроходить. В следующей серии как-то перепройдем. Ну короче, надо за ними как-то следовать, быстро бежать, и, там и прятаться со время. Понятненько все, да. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите про продолжение прохождения вторую серию, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.